Всем здравствуйте! Помидоры в теплице 23 мая. Формирование пошло уже второй кисти. Сейчас вот покажу, как интересно можно пацинковать. Помидоры, чтобы увеличить урожай. Вот обычное пацинкование. Видите, вот небольшой пасынок. Раз, удаляем, отламываем, чтобы маленький кончик оставался. И вот еще небольшой пасынок. Тоже удаляем. Старайтесь пасынковать все время, когда пасанки еще маленькие. Только начинают формироваться. Чем больше пасынок, тем больше вы вреда причиняете растению. Вот видите, вот завязи Есть очень. Эффективный способ, чтобы помидорки лучше завязывались. Видите, вот они начали уже завязываться. Чтобы цвет у вас не опадал, надо брать прям буквально на кончике ножа кислоту щавеливаю, размешивать в теплой воде и на 10 литров на ну, вроде это как бы очень мало, но гарантирую, что это очень эффективно уже опробовано в прошлом году при 40 градусной жаре зависть была 100% практически приходилось наоборот немножко удалять, чтобы слишком большие грозди не были в этом году значит им провели, посадили разные сорта здесь посмотрите тут значит такие вот черненькие будут помидорки пока интересно самому вот пасынок мы Оп, его удаляем видите маленький конечек остался ну вот но ну можно выводить пасынки не сразу пасынковать бывает такая вот задача выходит вроде пасынок вроде как бы вторая макушка ну и мы ее выбираем какую-то один как пасынок берем и отрываем да но это не совсем правильно Ну. Как бы, если у вас питание мало в теплице, плохая почва, может быть и правильно. А если дать этой кисти немножко подрасти, этой ветке, и только потом запасынковать. Вот посмотрите, как это сделал я вот на этом вот растении. Посмотрите, было разветвление мощное, видите. Оно очень мощное пошло. Я его оставил. Вот он, лист сразу с листом с этим пошел. И вот посмотрите, на конце оставили мы кисть, а вот здесь уже точку роста мы прекратили. А здесь точка роста осталась. Вот на следующем, видите, вот точка роста. А здесь мы ее убрали и будет здесь кисть. Здесь, посмотрите, провели все то же самое. Вот идет эти разветвления. Вот кисть на разветвление. Одна, вот вторая. А вот основной пошел. Видите? И прям кисть, лист, кисть. Обратите внимание. Здесь, если питательных веществ будет достаточно, под кормочку, если осуществлять, то все будет хорошо. посмотрите следующий также. Вот тоже у нас. Видите, одинаковое примерно разветвление пошло. То есть припасано к разветвлению от него вот кисть то есть это как бы где кисть на том это наверное был основной как бы но вот еще одна кисть вот еще одна кисть видите и вот вывел еще кисть и здесь уже вот посмотреть прекратили точку рост оборвали а здесь вот она точка рост вот кисть дальше идет идти дальше он будет расти развиваться уже на всю саду. Вот смотрите, следующий также ничего вот до кисти мы довели ее. Смотрите, на пасынке у нас получается раз кисть и вот два кисть, три кисть. Видите, как интересно. Вот здесь смотрите, опять дальше повели мы. Оп, вправо пошло. Вот смотрите, здесь мы точку роста уже оборвали. Раз кисть, два кисть. А вот здесь у нас точка роста. Вот она пойдет уже на подвязку. Вот такой вот интересный способ есть. Рекомендую попробовать. Покажу потом в видео, какой урожай здесь у меня получился. Но ну, это вот как бы один из вариантов выращивания, увеличения урожая. А вот пасыночки маленькие, маленькие. старайтесь все время, вот видите, не давать им, вот они. Вот он появился пасынок, видите, он в пазухе, вот мы удаляем. Бывает, когда разветвление, это вы сразу заметите, вот уже крупные пасынки, видите. Вот раз мы их тоже пропустили. Вот они в пазухах, мы их удалили, вот еще довольно-таки крупный. Вот мы сформировали. Здесь, вот видите, вот формируем. Тоже вышла сильная ветка. Но здесь мы ее пустили и решили формировать э, в два ствола. Вот еще веревочку подтянули, индетерминантный, в два ствола. Ну, в общем, урожай не уменьшается, если питательные вещества. Э, в порядке земля, почва, свежая теплицы на этом месте у нас вообще первый год плюс мы сюда вносили органические удобрения и я думаю что мы будем ждать с этого куста с обоих урожай Единственное, чем сложно то что пацанковать как бы в два раза больше придется и эту пацанковать надо будет и эту это довольно таки тоже тяжело вот она смотрите как разветляется вот и пошла вот одну я и вторую подвязал Будет она у нас теперь двуглавая, так скажем. Видите, она не отстает от по росту, по всему. В принципе, от окружающих, от остальных. Ну, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Смотрите, какая красота. До скорой встречи.